Всем привет! Сегодня покажу изготовление букетика цветочного с помощью одной насадки. Достаточно одного нажатия, чтобы получить шикарный цветок. Мне понадобится белковый крем. Он не уступает по своим характеристикам белково-заварному крему, который готовится на сиропе. В моем креме меньше сахара в два раза. Ну, в принципе, приготовление очень простое. Здесь 4 белка и 8 столовых ложек сахара. Готовлю я его без весов и на водяной бане. Для основы я буду использовать поднос на который мне необходимо нанести фон. У меня есть кольцо диаметром 15 см, я ориентировочно делаю границы моего букета отпечаток, чтобы я визуально видела, что должно получиться в итоге часть крема окрашу в зеленый цвет у меня кредо водорастворимый гелевый мне понадобятся две насадки это круглая насадка где-то 05 трубочка и насадка для листочков с глубокими прорезями Это из набора 24 штуки она не имеет номеров значит в пакетик я положила крем немножко его испачкала тоже и теперь беру второй мешочек вставляю сначала круглую насадку трубочка веточки рисую. Меняю насадку на листик, мне необходимо придать небольшую такую возвышенность, чтобы букет не был плоским был более объемным подушечку такой с кремом дальше я буду использовать насадку сфера очень простая насадка очень удобная в работе красивые цветы получаются в итоге с помощью одного нажатия всего лишь насадка у меня это номер 103 и они бывают разные, с разными прорезями. Тут они бывают и зубчиками такими. Но у меня такого плана мне нравится больше. В принципе, там отличия особо никакого нет. Оставшийся крем я разделила на две части, практически равные. И буду окрашивать сиреневым и розовым красителем Кредо. Выкладываю крем на пищевую пленку. Теперь осталось красивенько отсадить цветочки. Ставлю насадку вертикально, давлю-давлю и кручу в разные стороны, добиваясь той высоты, которая мне необходима. Остановилась и подняла вверх насадку. То же самое делаю по кругу. Добавляю листочки. Серединку цветочка можно поставить, допустим, ягодку, либо сделать с какого-то другого цвета крем. Я набросаю бусины. Это рисовые бусинки. Такие красивые жемчужинки. Можно сделать такие жемчужинки из мастики. С помощью атласной ленточки сделала бантик. И сюда его. Вот такой букет. Очень быстро и просто. У меня ушла целая порция белкового крема на 4 белка. Все, что у меня осталось, это вот в пакетике. Даже зелени не осталось. Так что, если вы делаете на торт, готовьте сразу две порции белкового крема. В принципе, у вас тоже все получится. С помощью жемчужного кандурина придам немного блеска. Вот такой букет получился в итоге.